Завод «Пластблок» – один из первых и самых крупных предприятий у нас в Уральском регионе. Около 20 лет он выпускает строительные материалы из полистиролбетона. За это время он освоил абсолютно все элементы дома. То есть это стеновые материалы, начиная от простых стандартных блоков до стеновых панелей, а также крупногабаритных блоков, так называемых мегаблоков. Перемычки над окнами, над дверями, лотки для армопояса. Вентиляционные блоки и плиты перекрытия. В общем-то, это вот как раз тот комплект, который выпускает полностью завод Пластблок. И для этого комплекта, в общем-то, больше ничего и не надо. Только все изделия из полистирол-бетона. Не нужно ни утепления, ни звукоизоляции. То есть, та коробка, которая получается из полистиролбетона, она только из полистиролбетона, Больше ничего. И за счет этого дом получается гораздо дешевле, чем нежели из других более дешевых материалов. Также завод Пластблок выпускает товарный раствор полистирол-бетона. То есть для утепления кровель, для стяжки пола, ну и для каких-то других конструктивных решений. И вот доставку этого товарного раствора полистирол-бетона можно производить различными способами. Ну, первый способ это, конечно, доставка миксеров, да, Но это для каких-то крупных объектов. А вот для мелких, там, скажем, для стяжки пола в квартире или в доме можно доставить в простых мешках полиэтиленовых по 15-20 кг. Причем не на какой-нибудь большой машине, да? а достаточно газель, которая возьмет около 4 кубов. То есть это удобно. Но доставлять на «Газели» удобно в том случае, если объект недалеко, там, скажем, 50-60 километров. То есть еще э, готовый раствор полистирол-бетона довести можно, но если больше, то он уже будет схватываться, и поэтому э, ну, не довести его. Для того, чтобы удовлетворить людей, скажем, раствором полистирол-бетона более в дальних расстояниях, э, завод «Пластблок» выпустил линейку э, строительных сухих смесей из полистирол-бетона. То есть для приготовления в домашних условиях достаточно добавить только воды и раствор будет готовый. Причем заводского качества. Это удобно. Ну также, если кому-то надо там, скажем, 2-3 мешка, грубо говоря, довести куда-то еще, то это тоже удобно именно работать с сухой смесью. Но мы сейчас вот находимся на большом объекте, где, в общем-то, ни сухую смесь не замешать, это очень много, и на газели не привезти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 Рабочих И прямо здесь, непосредственно на месте, замешиваем раствор полистирол-бетона. И по шлангу подаем вот прямо сюда на четвертый этаж. Если посмотреть, то, в общем-то, здесь площадь огромнейшая, около 6000 квадратных метров. Но, в принципе, для этой мобильной станции это пустяк.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 Он замешивается и подается. Причем длина шланга около 80 метров, то есть мы вот эту площадку, в общем-то, одним шлангом без проблем заливаем. Многие специалисты ошибочно относят полистиролбетон к классу легких и чистых бетонов. Это в корне неверно. Полистиролбетон относится все-таки к классу особо легких бетонов. В чем отличие скажем от легких и чистых бетонов дело в том что полистирол бетон при меньшей плотности имеет большую прочность и долговечность вот это самое главное то есть мы можем применить в отличие скажем от газа или пены блока гораздо меньшую плотность там даже марку d400 d d300 но при этом у него